Сек, Express Супер современный эффективный курс English Хочу все знать Здравствуйте дорогие друзья Вы находитесь на канале Питая Горбатюк Сегодня урок номер 58 и его тема Будущее длительное или продолженное время Future Continuous как мы будем познавать, что такое будущее длительное продолженное время? Путем сравнения. Например, если я скажу, что я буду писать, или я завтра буду читать, или я завтра буду покупать, или я буду продавать, это будущее простое предложение. Но если я скажу, что я завтра буду читать с 11 до 12, или завтра я буду значит, отдыхать, Весь обед или завтра я буду значит, заниматься спортом весь день, в течение дня, то есть весь полный день. Это означает так называемое будущее, длительное время. Когда указано, что время будущее, я завтра там буду читающим с двух там до трех в течение какого-то периода когда указано вот это время с двух до трех или весь вечер или весь день или весь обед или в течение обеда или в, в, всю пятницу или весь следующий месяц это все будущее время и показывающая длительность потому что простое прошедшее время это когда я что-то буду делать в будущем буду читать я уже говорил буду писать буду продавать буду покупать буду мыться буду бриться, это все в будущее время. Но если вы указываете длительность этого периода в будущем, процесс, то это будет как раз continuous, будущее длительное время. Я буду читающим с двух до трех, я буду пишущим значит, с 5 до 7. или я буду отдыхающим весь день. Это процесс, это не результат. Это говорит о том, что что-то будет Сделано в будущем, но в течение какого-то периода времени. Дорогие друзья, в этом формате мы будем отрабатывать, что такое будущее, продолженное длительное время. Future Continuous. Итак, будущее, продолженное время образуется при помощи глагола быть. И смыслового глагола с окончанием на «ing». Давайте рассмотрим конкретный пример. Если я скажу, что я завтра буду принимать участие в соревнованиях, то это обычное предложение в будущее время. Я буду принимать участие. I will be take Я буду принимать участие. I will be take party. Я буду принимать участие. А если я хочу сказать, что я завтра буду весь день принимать участие в соревнованиях, или с 10 до 11, в данном случае, или весь обед или значит, весь месяц буду принимать участие в соревнованиях. То есть, сказано, период какой-то, от и до промежуток какой-то. То есть, не результат, а что буду принимающим участие. Значит, это будет так называемый континиус, э, когда длительность есть. И вот, рассмотрим первый подружный. Здесь до 11 я буду принимать участие в соревнованиях изъятие до 11. From 10 to 11 I will be taken. Will – это элемент будущего времени. Без него никак не построишь предложение, хоть утвердительное, хоть отрицательное, хоть вопросительное. Дальше глагол идет be. Вот это глагол be. А taking это не глагол. Это значит, образованное от глагола take брать, – брать. taking берущий, означающий с 10 до 11, я буду, я, элемент будущего времени, я буду, буду, берущим участие, taking part in the competition, берущим участие в соревнованиях. Итак, вы видите, что если мы хотим подтвердить, что в будущем времени я что-то буду делающим, делающим, в данном случае, be, taking, э, берущим участие, be taking part, берущим участие, или дающим be giving. Это значит, что это есть continuous. Почему? Потому что есть время с 10 до 11. До 11. Если завтра я брал, я бы сказал, I will be там take. Просто даже без би было бы, I will take. Я буду брать завтра. Но если мы хотим сказать, что я буду берущим именно с 10 до 11, значит, должно быть be taken. Be taken. Теперь э, посмотрим, э, как себя поведет future continuous, когда у нас есть отрицательное предложение. Например, завтра с 10 до 11 я не буду принимать участие в соревнованиях. Абсолютно все то же самое. Будет глагол be. Вот здесь он есть. И вот, вот здесь, видите, be taken. Be taken. Это отрицательное предложение все вот это. На русском языке. Здесь на английском языке отрицательное предложение. Вот. Единственное, что это вставляется частица not. Вот и все. Остальное все то же самое. Завтра, допустим, с 10 до 11, я не буду принимать участие. From 10 till 11, I will not be taking part. Я не буду принимать участие. Также можно построить вопросительное предложение будущего времени. Вот, например, скажите мне, я буду принимать участие в соревнованиях. Это было бы простое предложение. Но если сказано я буду принимать участие в соревнованиях с 10 до 11, то есть продолжительность какая-то, срок какой-то, период. Все, значит, здесь должно быть continuous. Значит, глагол be должен быть и taking. И вопросительный знак. Начинается все. С will Предложение начинается с will Will ставится на первом месте Почему? Потому что это вопросительное предложение Скажите мне Will I be taking part in the competition from 10 to 11? Дорогие друзья, в этом формате мы закрепим познание что только present continuous будущее э, простите будущее э, continuous будущее время, future continuous итак, в субботу первое предложение в субботу я буду отдыхать целый день предложение какое? это вроде как будущее время но здесь самое главное если мы скажем, в субботу я буду отдыхать это простое будет предложение I will Rest. я буду отдыхать, но если мы сказали, что целый день, целый день, или с двух до трех, или с пяти до шести, или весь обед, или целый обед, не имеет значения, я буду отдыхающим, так получается, значит, это и есть future continuous, будущее длительное или продолженное время, я буду находиться в процессе, я буду отдыхающим, Видите? I will be resting в субботу. On Saturday, I will. Элемент будущего времени, показывает, что будущее время. Глагол ⁇ быть ⁇ Вот он. Основной глагол ⁇ быть ⁇ I will be. Resting. Resting. Отдыхающим. Причастие. Resting. Отдыхающих. В течение дня. Или весь день. Весь день. I will be resting. All day. Вот и это. Continuous Буду отдыхающим весь день Или буду отдыхающим весь обед Или буду отдыхающим всю ночь Или буду отдыхающим весь вечер Или буду отдыхающим с 9 до 10 I will be resting Вот и все Если простое, еще раз хочу повторить Я буду просто отдыхать завтра, например I will rest tomorrow Я буду отдыхать завтра простое но если только я хочу сказать что я буду отдыхать целый день все это уже надо be resting я буду i will be resting отдыхающим не просто i will rest я буду дыхать простое будущее i will be resting в каждом английском предложении должен быть глагол вот он глагол be быть в настоящем времени буду i will be Resting – отдыхающим. Resting – отдыхающим. Весь день. Давайте попробуем в следующем предложении отрицать. Если я скажу, что в субботу я не буду отдыхать, это будет простое будущее время. Отрицание. Как мы скажем, что в субботу я не буду отдыхать? он Saturday – I will not rest. Я не буду отдыхать в субботу. Это простое. Но если я хочу сказать, что я не буду отдыхать с 9 до 10, или весь день, то есть какой-то период, продолжительность, все здесь должно быть глагол be и resting. I will not, я не буду, I will not be resting. Я не буду отдыхающим. Отдыхающим, resting, весь день. Также можно поставить это предложение в future continuous и в будущем времени. Для этого элемент will ставится на первое место. В субботу я буду отдыхать весь день? Можно так спросить. Значит, как он будет звучать? Will I be resting all day on Saturday? Буду я отдыхающим весь день в субботу? Очень просто. Не забывайте, что future continuous образуется при помощи глагола быть. И может любой глагол быть и rest, и drink, и сид и бегать и прыгать только добавлять надо инк инк если указано что весь день или с 9 до 10 то есть указан какой-то период времени дорогие друзья наш урок близится к завершению разрешите кратко подытожить наш пройденный материал итак будущее время в континус образуется при помощи глагола be и смыслового глагола с окончанием ink, а также элемента will элемента will например простое будущее время я буду писать, как вы скажете или как вы скажете я буду писать I will write завтра I will write tomorrow это простое предложение. I will write tomorrow. Я буду писать завтра. Неважно, письмо или что-то другое. I will write tomorrow. Я буду писать. Это простое. Но если мы хотим сказать, что я завтра буду пишущим с трех до пяти, э, да, с до пяти. Или весь день я буду пишущим завтра. Или сегодня я буду пишущим. Весь обед. Все. Это будет уже. Continuous, длительное будущее время, продолженное время, указывать период какой-то. Значит, если я буду писать простое будет I will write, то future continuous в продолженном, в длительном времени, это будет звучать, будет звучать так. I will be writing, буду пишущим. Но обязательно или весь вечер, или весь день. Или с 3 до 5. Вот все. Никаких сложностей нету. Буду что-то делающим. Be writing. Be doing. Делающим. Be reading. Читающим. Трудностей нету никаких. Подписывайтесь, дорогие друзья, на мой канал. Кликайте, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.